Всем привет! Вы на канале платформы для трейдинга Atas. Меня зовут Владислав Шевченко, и сейчас мы покажем как установить Atas на Mac. Установка разделится на три этапа. Первое это установка эмулятора Parallels, второе установка Windows и третье установка Atas. Для начала нам нужно установить эмулятор. Для этого заходим в браузер на сайт parallels.com. Если у вас MacBook на процессоре M1, то вам нужно скачать версию не ниже 16.5. Если MacBook на процессоре Intel, можете использовать более ранние версии. У нас MacBook на процессоре M1, поэтому мы скачиваем и устанавливаем Parallels версии 17. Процедура по установке программы стандартная. Далее нам нужно скачать Windows. На сайте Parallels есть пошаговая инструкция, как установить Windows 10 на процессор M1. Все ссылки будут в описании к этому видео. Мы же попробуем найти Windows в поиске. Набираем в строке браузера Windows для ARM. ARM это архитектура нового процессора M1. Переходим на сайт Microsoft по прямой ссылке. На момент записи видео Windows находится в тестовой версии и нам предлагают зарегистрироваться в программе Insider. Для этого необходимо зарегистрировать аккаунт Windows или авторизироваться на сайте. Процедура регистрации с помощью email также стандартная. После авторизации на сайте Microsoft в верхнем меню выбирайте свою версию Windows. В нашем случае мы выбираем Windows 10 для ARM. Если у вас процессор Intel, то выбирайте обычную версию Windows. Попадаем на страницу с кнопкой скачивания, скачиваем файл размером около 10 гигабайт. Далее запускаем процесс установки. На M1 установка занимает приблизительно 15 минут. После установки Windows открываем окно Parallels и входим в браузер Internet Explorer из нижнего меню. Вводим адрес Atas.net, проходим процесс авторизации, а если вы еще не зарегистрированы, это можно сделать нажав на кнопку регистрации в правом верхнем меню. После авторизации в личном кабинете в левом меню нажимаем кнопку скачать, скачиваем файл и запускаем процесс установки платформы. После установки ярлык появится у вас на рабочем столе. Запускаем платформу, вводим логин и пароль из личного кабинета и запускаем платформу. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поделитесь им с теми, кто также пытается использовать АТАС на Mac. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить ничего интересного. И до встречи в следующих видео.